Предлагают купольные дома, дачи, кафе, турцентры, магазины и многое другое. Широкий спектр применения. Эксплуатация в 5 раз эффективнее по сравнению с обычными домами. Зимой тепло, летом прохладно. Японская технология немецкое качество. Быстро, надежно, доступно. Индивидуальный подход, неповторимый стиль, элегантность. Идеальный вариант для строительства домов и дач в горах. Для туризма. Мы проектируем и строим под ключ. Цена от 130 долларов за квадратный метр.